Мы раскрыты, мы с тобой крыты Сняты запреты, едим конфеты Нам уже нечего тебя терять Едим конфеты опять, и опять Объединять час святое дело для нас Эта диета ломала меня каждый раз Ух, какая вафелька, сладкая хруст Если не съем, то я точно свернусь Да что же делать-то, блин По килограммам летел Это улика, я тихо-тихо да не испортит моего лика мои запросы просты, мне нужна только ты, человек исправит боль и диета, а миром правят любовь и конфеты. Кто свято верит вот так прости все выше, но если мы это умышленно Как нам друг без друга прожить и дня, как, как ты самый опасный для меня, как нам Друг без друга прожить дня. Капкан, ты самый опасный для меня.